добрый день вячеслав я хочу оставить вам свой отзыв по поводу занятий у меня было две эпидуральная анестезия у меня два кесарева промежуток между детьми очень маленький и у меня очень жутко болела поясница но ну, вплоть до того что я начинала есть таблетки тоннами я не обследовалась ну, как-то. Времени нет, я мама в декрете, поэтому по больницам бегать у меня нет времени и желания особо тоже. Но случайно в ютубе на ваши уроки, потом уже начала вас искать, нашла. Хочу сказать вам большое спасибо. Я занимаюсь только два месяца, но у меня уже прошли такие резкие боли, от которых я даже не могла спать. Я перестала употреблять таблетки обезболивающие конечно боль не до конца ушла я все равно чувствую поясницу я все равно не могу лежать долго допустим на полу с детьми играться или на животе лежать упершись на локти, у меня очень сильно напрягается поясница и болеть начинает но в любом случае я чувствую прогресс два месяца я занимаюсь один-два раза в неделю, когда вспоминаю. Наверное, если бы я это делала чаще и уделяла этому более, ну, больше времени, было бы больше толку. Но в любом случае за два месяца я действительно вижу результат. Я буду продолжать, потому что я еще молода. Я очень энергична и хочу такой же и быть. Я хочу быть мамой веселой, играть со своими детьми, носить их на руках, кружить. А когда болит поясница, конечно, ну, не так все весело. Вот. Поэтому спасибо вам огромное. Я буду продолжать э, заниматься по вашим урокам. И, возможно, даже приобрету ваш курс по всему телу. Не только по оздоровлению спины, но и по всему телу.